школа окончена и нам уже немножко грустно расставаться с нею целое искусство последний звонок звучит сейчас необычно онлайн ждем выпускной пандемия отступ считали годы. Месяцы, минуты Так пролетело все, И это не забудем Вчера мы только Будто пришли в первый класс Вихрь внезапно Взрослая жизнь ворвалась В историю войдем мы Как одна земля. Выпуск 2020 Песня особенная С Веселью нашему Не память. Ожиданий, что ждет нас, неизвестно, и кто кем станет, нам всем очень интересно. А в голове любовь и цели, на жизнь испраста, останется в памяти все. Школьная суета. Мы необычный выпуск, вирус решил помешать. Мы на дистанции не можем друг друга обнять, но рано или поздно будет. Выпускной Красивые наряды Поцелуй под луной В историю войдем Мы как одна семья Выпуск 2020. Нашим учителям дорогу в будущее вы построили нас Спасибо, школа стали мы мудрее с тобой С одноклассниками пандал, за друг друга горай. В историю войдем мы как одна Корона выпускной. Иди корона давай, хочу я выпускной. Иди корона давай, хочу я выпускной. Иди корона давай.